Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог и преподаватель Бадзи. Еще у нас с вами не закончился год водного тигра. Принес он, конечно, нам много перемен в самых разных сферах нашей жизни. Что мы, собственно, в общем-то, прогнозировали, предполагали, ну, может быть, не предполагали масштабы, но предполагали, что год будет непростым. Но нам уже, конечно, хочется заглянуть в год следующий. Хочется, конечно же, узнать, сориентироваться, можно ли как-то рассчитывать, что именно водяной кролик принесет. То есть у нас был с вами водяной тигр, теперь приходит следующий знак кролик, и он тоже будет водяной. Конечно же, нам всем хочется какую-то долгожданную уже стабильность, какую-то размеренность. Хотелось бы узнать, придут ли они или... Драматические события все-таки будут продолжаться в нашей с вами жизни. Что, безусловно, радует, это то, что энергии следующего года, которые приходят, они будут тоже активными но и тоже дружественными. То есть они будут дружить между собой. Друг для друга эти стихии хороши, они очень хорошо помогают. Вода и дерево. Самое главное, что они приходят с противоположной полярностью. Если год тигра – это такой резкий, активный ян, который несет перемены, новые энергии, часто крушит все на своем пути, то эти энергии они сменяются на умеренный инь. Умеренный инь кролика. И это, конечно, будет уже абсолютно другая тональность – более мягкая, более миролюбивая. Образ толпа водяного кролика обещает нам глоток свежего воздуха, как весенний дождик, ручеек в лесу или утренняя роса, когда теплая вода рошает и питает все произрастающее на земле. Это весна. Время роста, развития, время начала и новых начинаний. Фаза цистолпа – под которым приходит, столб, который приходит, кролик, а сверху знак воды, да, это столб называется, фаза Ци, такого столпа рождения. Что очень важно, кролик для Ийской воды – это символическая звезда, если вот мы смотрим на сам столб, то это символическая звезда благородного человека, небесной единицы, самого сильного защитника и помощника Ба Конечно же, мы с вами вполне можем заручиться его поддержкой, причем в самых разных сферах жизни, если будем учитывать характер инской воды. Энергии, идущие с неба, то, как мы будем общаться, как общаются энергии в первую очередь, энергия, энергия неба с энергией земли. Итак, вода – это небо, энергия земли у нас будет представлена земной ветвью кролика. И посмотрим, что же это нам принесет. В этом и в последующих видео я вам наглядно покажу, как это можно использовать в сфере занятости. Сейчас многие меняют свою профессию, многим приходится перестраиваться – а, не только в наших странах, но и вообще весь мир стоит на э, такой грани перестройки, перестановки э, сфер занятости, зарабатывания денег. И, по, и поэтому, конечно же, многие спрашивают, на что обратить внимание, как себя реализовать, какая сфера будет м, больше подходить для того или другого человека. Многие планируют смену работы, многие планируют какой-то открывать свой бизнес. А может быть не вы, а ваши близкие, ваш там, сын, дочь заканчивают школу и, и планируют учиться в ближайшие годы на новую профессию. И тоже нужно решать, в какой вуз лучше поступать, какой профессии заниматься. Так или иначе, тренд будет задавать в следующем году иньская вода и кролик. И то, в каких плоскостях, в каких профессиях их общение наиболее гармонично, мы с вами и разберем. Я сделала для вас подборку профессий, которые особенно покровительствуют водяной кролик. И если вы захотите выбрать одну из этих профессий, то, конечно же, успех будет э, очень близко и э, год как бы сам поможет вам в этой области прийти в эту область начать бизнес или начать обучение а дальше в дальнейшем и реализоваться то есть в хороший год найти себе хорошее дело это очень важно важно мы с вами понимаем что гороскопы у всех разные мы понимаем что Вода и дерево, те стихии, которые приходят в следующем году, они будут для каждого человека разные. И это все зависит от вашего господина дня. То есть небесный ствол дня рождения. Для этого вам нужно сделать свою астрологическую карту, если вы еще не сделали ее. На нашем сайте npugacheva.com в разделе «Калькулятор БАЦИ». Заходите, вводите свои данные и э, смотрите на столпы судьбы, э, день. И вот небесный ствол дня, верхний иероглиф, там просто он подписан. Вы уже можете сориентироваться, кто же ваш господин дня, какой элемент. Все будет зависеть от того, каким элементом для вас является вода и дерево и смотрите если ваш господин дня металл неважно иньский янский просто металл водяной кролик что будет представлять он будет представлять стихию самовыражения и богатство если ваш господин дня вода то для вас приходит братство и самовыражение для господина дня дерева ресурс и братство для господина дня, представляющего стихию «Огонь», в следующем году приходит э, власть и ресурс. А если ваш господин дня – почва, земля, то готовьтесь встречать богатство и власть. В каждом случае, конечно же, будут свои нюансы, о которых я и буду вам рассказывать по каждому господину дня в отдельных видео. Но если вы вот сейчас говорить в целом про водя... водного кролика, водяного кролика, какой он, конечно же общительный, он это абсолютно такое миролюбивое, незлобное животное, которое не любит ссоры, не любит каких-то конфликтов, оно скорее убежит, чем будет с кем-то драться. Это животное, которое умеет приспосабливаться, поэтому, ну, кролики это у нас известные дипломаты. Это знак, который интуитивно чувствует выгоду знак, который нацелен на результат, не любит проигрывать. Вот вы видите на слайде характеристики водяного кролика, что это адаптивность, приспосабливаемость, умение держать себя в руках, тактичный, не любит спорить, сила убеждения за счет дипломатии, склонность убегать, а не сражаться, как я уже говорила, надежный, умеет хранить секреты, не любит спорить, не сплетничать интуитивно чувствует выгоду дух предпринимательства не любит проигрывать стремление действовать добивается результата в любом деле могут быть такие целительством заниматься забота о близких обязательно конечно духовность избыток такой психической энергии и частая смена настроения так что все это заложено в нашем кролике который нас ждет в следующем году Конечно же, все профессии будут связаны, то есть если вы выбираете новую сферу, которой будете заниматься в следующем году, нам нужно с вами будет разобрать этот момент более детально, так что в следующих видео я вам запишу расскажу, какие именно профессии водяного кролика больше всего подойдут человеку. Ну, начнем с господина дня металла. И потом пройдем по всем господинам дня. А на сегодня все. Оставайтесь на нашем канале, чтобы не пропустить самое интересное. С вами была Наталья Пугачева. И до новых встреч!